Я приехал в Россию, я недавно начал смотреть в интернете разных ребят. И я увидел вас, получается, Вову, и вот ребята его, что реально профессионалы. получается. Они знают свое дело, потому что они практику показывают. Они не рассказывают какие-то сказки, потому что в сказке можно жить, а вот они работают, и вот мне надо было этот пинок. Я поэтому приехал с другой стороны прямо сюда, спонтанно в среднем. Я начал сначала с онлайн-вебинара, и там у меня просто... Я не мог себя никак сдвинуть с места. Здесь я чувствую, что ребята достаточно знают, о чем они говорят. Они выросли даже сами. Они не просто так ведут эти свои тренинги. Я очень доволен. Но тут самое главное, надо тренироваться, тренироваться, дальше просто двигаться. Я надеюсь, и у меня будет от тренеров, они будут мне дальше еще на расстоянии помогать. Я это сам вижу, потому что тренера отдают душу. Они следят и смотря за своими учениками, потому что им не просто так из-за каких-то денег или тому подобное, потому что деньги немалые, неважно, из какой страны человек приехал. Но вот это, мне кажется, самое главное, и я вот сейчас уеду в другую страну и буду там пробовать, вот эта техника сама, шаблоны, но я буду их, надо будет еще перевести на другие языки, а потом полностью свои придумать. Я почти что уверен, что они вообще-то во всей, в любой стране будут работать, потому что это не какой-то шаблон только для России. А это для, по всему миру, потому что люди, например, ну, есть, конечно, разные люди, но как себя, самое главное, внутренний штырь свой найти и себя позиционировать. Этим не, много просто говорить, разговаривать, рассказывать о действиях. И мне вот ми, маленький, это, мне кажется, первый какой-то этап, что я сейчас взял лестницу и просто, просто начал ее строить. Она очень еще высокая и высокая должна быть. Э, теперь за мной действия. Вот, потому что можно много чего знать, уйма, десятки, сотни тысяч э, видео посмотреть, часов, но только прокачиваться, вот эта прокачка, я наверняка даже еще обязательно еще раз приеду, чтобы меня так реально попинали, потому что сейчас вот раз-два пробежала вот эти 3-4 дня, я очень доволен. Что у тебя было такого, знаешь, основополагающего в тренинге, прям, что тебя прорвало, может быть, было неожиданным или что-нибудь такое, есть? Ну, прорвало неожиданным, Ну неожиданный раз этот город, вообще Москва, потому что он достаточно открыт. Сейчас, конечно, лето, прикольные девчонки, и это не зависит от меня, у всех получалось. Поэтому мне понравилось это, как, как ребята это дают, они знают, куда везти людей, куда вести учеников, и отдачу сразу, говорят, фидбэк. Свой. Ну слушай, ну а как думаешь, у тебя где-нибудь в немецкой подворотне будет то же самое получаться, или это вот потому, что ты пришел в парк Горького, поэтому получается? Мне кажется, это... Ну да. вот, поэтому вот, например, в зуме или в таких молах, да. вот мне там было немножко напряжно, сложно, тут все немножко медленнее идут, медленнее все двигается, там это все быстро, и вот это я хочу прокачаться, если даже я уезжаю сейчас. Неважно, центр такой можно везде найти. Вот это мне еще не хватает. Вот по-настоящему вытянуть. Ну, ты понимаешь, что все возможно, правильно? Я понимаю, что все возможно, и это уже много-много лет, которые можно много чего, каждый, каждый это может. Просто надо когда-то начинать. Я очень рад, что есть такие ребята, которые не просто себя продают, они уже свой бренд имеют, и вот эту энергию внутреннего бренда они отдают по максимуму. Спасибо вам. Все.